Всем привет, очередная коробка с заданием пришла ко мне с корзины предметов, что-то подобное уже было. Тысяча кредитов было внутри как возможный приз и задание совершить 5 убийств подряд с Таурус на ПВП. Да все вы помните, мне и раньше приходили такие коробки и задание подобное я выполнял. На этот раз оно какое-то, ну не самое сложное, если честно. Всего лишь 5 убийств, 5 из 5, грубо говоря. И причем, я так понял, нужно сделать это все подряд и очень быстро... Ну, вот с этим уже могут возникнуть проблемы, потому что, ну, сами понимаете, пистолет не самый мощный, но ваншотит он, в принципе, неплохо. Это только при условии, если вы стреляете практически в упор, как сейчас. Делаю 4, но, блин, тороплюсь, видимо. И как бы я уже сразу понимаю то, что если я продолжу в том же духе, то я, скорее всего, выполню это задание. Так, еще троечка. Четвертого не получается. Только гляньте, с чем мне приходится иметь дело, такие толстые пацаны в питонах. Ну, в общем, как с прошлого видео, такая сборка. Так, второй, третий. Но тут уже не подряд, тут уже не то. Четвертый, все. Надо будет его забить вот так. Пробуем еще разок. Второй, третий. Ну вот, в прицеле интересно даже попадать. Четыре подряд есть, еще один патрон, последний, если сванш... Да, это пять из пяти, но пятый слишком поздно все равно, поэтому надо будет продолжить. Главное, слишком рано не стрелять, а то вот такие маленькие кресты будут идти, и толку мало будет. Второй. Третий. Четвертый, я думаю, это очень быстро будет. Пятый, все! Все, я его выполнил, кажется. Теперь можно и слиться. Ну и прежде всего покажу, как это задание выполняется за один выстрел. Интересно, с сваншотит он сразу пятерых пацанов. Наверное, в тело придется стрелять, чтобы ваншот был, хоть какой-никакой. Погнали! Вообще на изи просто одним выстрелом пятерых. А если поставить сразу 10 человек, например? Так. И это минус 6, судя по всему, значка комбо не было. Да, минус 6 пацанов в питонах Но и это еще не все испытания Да, я еще на живой полигон не заходил Сейчас флешечку зажимаем, как обычно Вот так вот мы на него попадаем Осталось только проверить Таурус на ваншот И может быть с чем-нибудь его даже сравнить Например, со стандартным дробовиком но пока что постреляем, посмотрим ваншот. Мне даже самому интересно, как это будет происходить. Я смотрю, уже второй ряд не ваншот. Нам уже два выстрела требуется. Это через руки, через защитные перчатки, бронежилет, питон. Ну, в общем, все как полагается пока что. Да, четыре выстрела требуется на третий ряд. Именно этот стандартный дробовик Ремингтон у нас служит в качестве подопытного. Пока что постреляем по-ближнему. Все вроде нормально. ваншоте даже второй ряд, в отличие от Тауруса. Следующий третий ряд у нас идет. Посмотрим, что покажет здесь. Это три выстрела, в отличие от того же Пестика. Кстати, возвращаемся к нему и смотрим, что же будет с четвертым рядом. Пять. Судя по всему, это уже пять выстрелов. Ну и последний, совершающий ряд, это пятый. И да, это тоже по пять выстрелов. И в заключение четвертый и пятый ряд со стандарта. Три выстрела, четвертый ряд. И четыре выстрела, пятый. Вот такой эксперимент. Всем пока.